Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей А в этом видео мы с вами поговорим про время экспирации а Я вам расскажу, почему именно я захожу в пробитие на 5 минут И также расскажу, как выбрать время сделки для каких-то конкретных а, ситуаций Которые вы видите на рынке Итак, приступаем к торговле Итак, смотрим первую ситуацию Здесь я специально долил график, чтобы показать вам, как определить время экспирации а, Смотрите, видим здесь такие повторяющиеся движения рынка в виде гор а, Видим, что цена выстрелила вверх Затухала на уровне примерно 10-15 минут, если посчитать по свечам И потом пробивалась вниз Как видим, это уже третья похожая ситуация происходит Прошло уже 10 минут с того момента, как она поднялась вверх И я здесь собираюсь заходить вниз на 5 минут на пробитие И надеюсь на то, что ситуации у нас повторятся а Цена уже приостановилась на уровне поддержки Также здесь виден небольшой треугольник Вот началось движение вниз и я захожу на пробитие и давайте с вами ждать результата этой сделки. Остается 10 секунд, произошло очень мощное пробитие и сделочка у нас заходит в плюс. Итак, теперь смотрим следующую ситуацию. Здесь я вам покажу свою ошибку. Я не посмотрел на предыдущие ситуации, а как видим цена э, пробивала наш уровень, потом происходил ложный пробой и спустя примерно 3-4 минутки возвращалась на наш уровень поддержки. Здесь собираюсь заходить вниз на пробитие на 5 минут. Я выбрал стандартное время экспирации э, для своих сигналов и зашел в эту сделку. И давайте с вами подождем, чем она закончится. Итак, остается 20 секунд, как видим цена немного выстреливает вверх, очень опасная ситуация, и на последних секундах сделка у нас закрывается в минус. Вот чем грозит неправильное время экспирации. И потом мы начинаем винить график, что нас закрыли в последний момент. Но на самом деле это наше неправильное время экспирации. И сейчас я вам расскажу, почему именно 5 минут для меня самый оптимальный вариант. Да, конечно, бывают такие ситуации, когда нас в последний момент закрывает в минус. Но больше таких случаев, когда именно это время сделки спасает меня от закрытия в минус. Давайте с вами рассмотрим это на примере. Здесь я зашел направить себя вверх, также на 5 минут. И давайте с вами ждать результата этой сделки. Остается 10 секунд, как видим на последней минуте цена выстрела вверх И это время экспирации нас спасло И сделочка закрылась в плюс И теперь смотрим следующую ситуацию Здесь я рисую уровень сопротивления Практически такая же ситуация И я здесь захожу вверх на пробитие Также на 5 минут Я захожу на пробитие на уровне То есть здесь у нас уровень сопротивления Я зашел на нем И... Конечно, обычно он сразу же пробивает этот уровень резким скачком, но иногда бывает, что он либо корректируется, либо откатывается, и только потом, через 2-3 минутки, начинает свое пробитие. И именно поэтому такое время экспирации меня частенько выручает. Давайте с вами теперь подождем, чем завершится эта сделка. Остается 10 секунд. Очень опасная ситуация. 5 секунд. И в последний момент меня закрывает в плюс, в один пункт. И цена пошла дальше вверх. И опять же 5 минут меня спасло от закрытия в минус. Теперь я вам хочу дать несколько советов по тому, как выбирать время экспирации для какого-то конкретного рынка. То есть, если у нас низковолатильный рынок, цена очень медленно движется, не может долго определиться, то нужно... Определять время экспирации как можно больше и, конечно же, смотреть по предыдущим ситуациям, которые были на рынке. И наоборот, если у нас очень сильно волатильный рынок, нужно выбирать время экспирации как можно меньше, потому что цена дергается постоянно, происходят резкие скачки, резкие движения, и большое время экспирации может вас очень сильно подвести. Зато такие микродвижения ловить достаточно просто – и можно уверенно заходить на одну, две или три минутки. Вот такое видео у меня получилось, ставьте палец вверх, если оно было полезно для вас. Спасибо вам огромное за просмотр, за вашу поддержку, я благодарен каждому из вас. Новые зрители, подписывайтесь на канал, каждый подписчик придает мне огромную мотивацию. Всем желаю профита, успешных сделок и всем пока.